В районе Мытищинского вокзала была задержана организованная группа в количестве двух человек, которые пытались что-то там под мостом продать для того, чтобы заработать к своей нищенской пенсии. Задерживали этих двух опасных преступников семь крепких пузатых мужиков и одна блондинка. Приложили все усилия, потребовали все справки – умоляли, чтобы они прошли с ними в отделение, дескать, ну вот только в отделение с нами пройдемте, а потом мы напишем протокольчик и вас отпустим. Итак, эти двое отчаянных стариков защищались как могли. В конечном счете их разделили, разорвали их скарп и увезли на тележке, с которой он, собственно говоря, и занимался какой-то продажей этого несчастного старика. Он не, не, не поедут! Мы туда не поеду! Итайся! Мы на ступку поедем! Мы его сейчас уберем! Смотри, сюда не поеду! Смотри, сюда не поеду! Смотри, есть, не поеду! Смотри, сюда не поеду! Смотри, сюда не поеду! Смотри, Отдавай не поеду! Смотри, сюда не поеду! Смотри, сюда не поеду! Смотри, сюда не поеду! Смотри, сюда Пойдем! Не от меня руки! Подъезжайте палки. Подъезжайте. Подъезжайте. Подъезжайте.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 а ты не лезь, не ругай, милиция, вы нас. Вы не трогайте меня. меня не мешай там. Водильки порвали, все порвали. Никто его ничего не рвало. Стой, каллы, закройся. Банда. Это не милиция, а банда. Это вы, банда. И это банки, гали. Банки, бани. Банки, бани. А тебе можно? А зачем бы мне давать? А зачем мне Лычко давать? Это не я сейчас вот это делаю а это уже а знаешь, что ли? Пройдемте с нами в отдел! Все, не кургата с вами, там все его Что он там ветеран всего не поеду, кадаш! Не поеду, я грею! Я тебе врежу тебе. Капай! Греси! Греси, кадаш! Пейте! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Греси! Никто не подошел. А а Никто не, одинокий, не, одинокий, не одинокий. подошел. Сиздет. Другие я сказал, жаль, я тебе глаз не выдела. Поразить как. Гады. Улипс, все дамы. Или что-то потерял эти ложки. Или здесь, когда у тебя. Бабу вон, дядю ее тащили. Вверх дернули. Она упала, упала. Теперь на меня ссылается, как будто Я ее. <говорит> да, да. Туда Они туда на нас нападают, да да удавляют, не прибегают. Мы нахуй пойдем. Мы знаем, что это... А ружье выйдет. Фигая команда. Да, конечно. Подожди, я в пользу. Подожди, подожди, подожди. Отожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Нахуй, Подожди. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, ты Я не сумасшедший. Смотри, Господи! смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, что тут скажешь, когда меня спрашивают, почему вы все время показываете о том, что плохо в России, я хочу сказать, что вот на подобных случаях понятно, что дело вовсе не в одном человеке. Если кто-то думает, что достаточно сменить главного и все резко изменится, вы ошибаетесь то, что происходит при путине уже имеет конкретное название путинизм это такая форма фашизма это не совсем фашизм но это целенаправленная политика на уничтожение геноцид своего собственного народа когда полностью стерты все грани когда все моральные планки опущены и не существует ничего человеческого сплошной бюрократизм сплошное издевательство над людьми в любой форме в любом месте неважно ребенок ли это читающий гамлета на улице старик ли это торгующий семечками бабка ли это защищающая своего старика абсолютно неважно против любого человека самое главное раздавить унизить обобрать семь человек в течение 10 минут, а то и больше, если учитывать протоколы, которые они составляли, занимались в этот день ничем. А в городе Москве, тем не менее, происходит очень много всего. Где-то вы их не дозоветесь, а где-то они просто организованной группой нападают на двух очень опасных людей.